Приветствую вас, дорогие друзья. Вы на канале Все для клева, И по просьбе наших дорогих подписчиков, у нас сегодня не обычная рыбалка, а рыбалка а с подписчиком. Тем более, что у меня сегодня очень серьезный подписчик. Он практически самый первый подписчик моего канала. Может быть, второй или третий. Ну, не больше, даже не десятый, а где-то вот даже ближе. Создатель канала. Создатель канала, ребята. Вот вы в первых видео, если посмотрите, самые-самые первые видео, и там голос за кадром и интересно было там про сапог там и так далее это голос Вити значит знакомьтесь это Виктор э, создатель один из создателей канала все до клево но не рыбак да, Не рыбак. но сегодня он начнет уже быть становиться рыбаком вот. и э, этот скажем так мягко говоря маленький мастер-класс мы проведем вместе я Виктору покажу объясню некоторые моменты нашей рыбалки вот. У нас сегодня стачевка-рыбалка. Значит, это у нас будет э, мангальчик. В общем, все как красиво. Э, лагерь и так далее. Все расскажем, покажем, объясним. Дави. Это не стесняйся, они нормальные пацаны. Ясно? Так, ведь смотри, будем делать фидерную оснастку с нашей любимой кормушкой Потап. Так, берем кормушку. да, И со стороны вертлюжка всовываем нашу леску э, в, повод, в, в отвод на начальном этапе рыбалки поделился информацией с Виктором о рыболовном узле клинч который мы привязывали вертлюжок к основной леске а также как поводок с крючком соединить с вертлюжком методом петля в петлю хочу сказать что Виктор оказался способным учеником но если бы он смотрел все видео нашего канала то собрали бы мы снасть гораздо быстрее она там удавкой задягивается. Ну понятно. Так, все, все, вот она получается. Вот эта снасть получается. Вот. Вот Основная будет. леска, отвод, вертлюжок и поводочек с крючком. Все. Самая мегаэффективная снасть. Лучшего нет. Посмотрим, Это как... если лучшая. я что-то поймаю, она мегаэффективная. А если в два раза больше... Друзья, если Витя поймает, значит значит и вы поймаете. Понимаете? Потому что ветек сегодня второй раз на рыбалке. Да. А вот нет, бери ничего, вот там что? вот которая с, с кашкой тоже. А вот видишь, он проп... выпадает. Правильно, потому что мушка проточная. Ничего а что? страшного, что она проп... выпадает. Так, так и должно было быть. Нет, так надо, чтобы он наполнялся или нет. Наполнялся, ты когда немножко прижмешь, ты возьми его прижми. Ага. Нет, не так, пальцем. Так. Еще сильнее. Вот так. Все, она уже никуда не денется. И уже ага. под воздействием э, течения он нормально будет, будет потихонечку. будет, будет, будет. выходить. Хорошо. Я, вот так, это я вот... так надавлю, чтобы ему надолго хватило, чтобы он кушал и кушал. Все. И один крючок. Все, все, все. Достаточно. Нормально? Да. Так. И, и один горох на крючок. Нет, смотри. Нужно продеть через, через две половинки его. Э, вот так? Вот так, да. Вот так, а вот так да. Чтобы он не раз. Не разлесся, да. да. да. Э, должно выскочить да. это? Да. Жало должно да. быть Жало. сверху. Понял. Еще, еще. Не бойся. Я не боюсь, я еще просто шапрунул. Вот оно где вылезло мант. Нет. Плохо насадил. Все, да, следующий бери. пойдет на корм, ладно. Давай так сейчас подтверджу, который вот. Правильно? Давай. Вот так я его должен просто тупо продеть. Правильно? Правильно. И вытащить его. Фу. Комары, комары, комары. О! Вроде как вытащил. Но... Все. Пойдет. Ну попробуем отлично, так, пока. Отлично. Пробуем пока. И ну, совсем в середину. Делай первый заброс. Так. Итак, друзья, вы сейчас будете видеть, как Виктор первый раз забрасывает угу. удилище. Не удилище, а оснастку. Ну, давай выше, выше поднимай. Так, чтобы где у тебя дерево, оставалось Где-то сантиметров 40, не больше. Ну, вот так, наверное, Виктор. Да, все, вот так достаточно. Так, подлый. Не, нет, сюда иди, иди ко мне. А я вот тут Там ты сейчас за завитки зацепишься, а, Мне это не нужно. Давай. Давай, иди ко, иди ко мне. Давай. Вот сюда. не сюда, сюда, сюда, сюда, Смотри, где, где, чтобы не зацепиться крючком. А, ты хочешь, чтобы я здесь... Вот. Ну, вот сюда. Итак, внимание, смертельный номер. Исполняется впервые. Да, сами. Думи. Думи. да. Здесь? Да, теперь возьми, смотри, Раз. теперь пальцем, смотри, пальцем Я ты за... должен зажимать леску вот э, ровно, вот здесь вот, вот здесь. еще ниже, ниже, вот, чтобы леска была ровная, ты понял? Ага, так. Вот, теперь открывай шпулю. А, открывай. Вот Только, смотри, ты когда будешь забрасывать, Я ты помню. это самое, палец не забудь убрать. Я понял, понял. Понял? Мой. Забрасывать далеко не нужно. Так, внимание. О, красава! Оценка отличная. Для первого раза это просто бомба, блин. У меня был хуже мой первый заброс. Так, потягивай, подтягивай, подтягивай, подтягивай еще. Я знаю, почувствую, когда уже. Уже немножко пробовал. Друзья подсказывали. Вот вроде бы как подтянулось. Все. А, а крючочки. Ой, эти колокольчики С... будем ставить? Нет, не будем ставить. Все, и битранер, открывай битранер. Включай его. Саша, вот это? Да. А теперь нужно проверить. А фрикцион, фрикцион у тебя расслабленный или нет? Не, не надо крутить. Просто когда рыба дернет, вот видишь, да. Он сходит. Все. Но он что-то сильно, сильно сходит, надо его чуть-чуть, вот это сильно много. Ага, дай-ка я попробую. Вот так, все, вот, все. Это, вот это нормальный вариант. Теперь подтянуть опять? потяни, да. Вот видишь, сработал. Все, Битана, теперь, теперь опять включи, все. И, и оставляю. Все, да. <класс> Друзья, вот Витя привез с Херсона херсонские дыни и арбузы, поэтому будем пробовать. Были большие дыни. Эту вкуснятину. Друзья, дыня супер. Так, быстренько поели и разворачивать лагерь. Бегом, пока не семнело, пока камуры нас не сожрали. Это что за так, друзья, значит, Витя в первый раз будет расставлять палатку. Ну, давай. первый раз, так я... Так ты сейчас объясняй, а то я сейчас... Давай-давай, ты попробуй без объяснений, смотри. Опа! Опа! Она сама сейчас раз, вот, разложится. Да. Так, ага, так. вот. Так. Теперь надо, наверное, что-то вот здесь. Так, где? Понимаю. Во, так. Так. И вот так вот надо сделать, я так понимаю. Она нужно а. сама разложиться. Да. Вот, а, вот отсюда вытаскивается. Видишь там ход? Да, да. Давай. Не, не совсем хочет. Давай, давай, давай, все у тебя получится. Понимаешь? Конечно. Вообще, это ну, не будешь, не давай. Ладно, хорошо, ведь подожди, не, стой. Я, наверное, не там беру, так, так, подожди, стой. Я тебе сейчас покажу. Как надо. Надо ее... Смотри. А, да. Опа. Все, Опа. а я же пытался эти две просто подходить. Опа, и все. Только ставим входом вот сюда. Вот так. Да. подожди, куда ты входишь? Ну, вот вход. Вот вход. Впереди еще, да? Ты вот таким. Не. Ветра нет, все, нормально. А ты имел в виду еще только... Вот такая палаточка наша. Ты понял? Да-да. Теперь да. Но самое прикольное, когда ее сворачивать. Развернуть-то ее легко. А вот ее завернуть сюда... Это я уже понял. Это мы покажем уже, как ты будешь это делать в конце видео. Давай-давай. Так, что это? Курс молодого бойца. Бангалы бывают разные. Давай-давай. Можешь объяснять, куда Я тебе объясню, не переживай и эти... ага, так, теперь вот эти вот стенки надо поставить, вот видишь, Это такие да. штучки. вот сюда вот вот, раз, и второй сюда, два, о, вот. есть, все с той стороны круто, тоже да. самое, так, не кусают, но комарики, все есть, все, теперь необходимо э, поставить ножки. Да, они что просто вкручиваются, вот сюда, да? буквально 15 минут, уже была первая поклевка. Что там? Не знаю. Не знаешь? Не-не-не, я тяну, что-то есть. Ты тянешь, сапог, да? Или сапог, или рыба, ну что-то Давай-давай-давай. Ты, главное, не сильно тяни. Тянусь. Да, не сильно, потому что... Порвать ему... Да. Мастер. Да, давайте. Николай, дайте пацан. Давай-давай-давай-давай-давай. На. друзья посмотрите на него довольную не я не, до... не спеши вида видишь куда он уходит не спеши ты садись еще чуть, чуть туда Сейчас, а, Саня. Да, Саня. Ага, там ага вижу вижу вижу не спеши блин у нас еще клюет -мо волочки вот тут я не спокойно я тебе что скажу о, там тоже клюет. Бляха, муха. У нас везде клюет, ребята. Ладно, пускай он поклюет. Давай мы сначала этого вытащим. Что там, Николаевич? А вот он внизу, уже у тебя, Давай, вид, давай, давай, давай. давай. Витяк, первый карпик. Я тебя поздравляю. Что-то мы поймали, да? Да, там еще один, уже те Тоже на той же удочке. Давай быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Подожди, стой. стой. Вот сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Все, поехали. Бегом туда, бегом к следующему. Бегом, если оно там срабатывает? Давай, иди. И тоже то на моей я закидывал. И Нет. дальше. Вот это красное. Да, что-то он замолчал, что замолчал бляха. Ну давай. Ну сейчас посмотрим. Может отдыхает? Нет, Давай. Отдыхает он быть. Вот это вот, вот это ты сделал о, о, херню. Блин. А чего? А, надо. Ну, потому, его потому, щелкнуть надо было. Во-первых, не надо было так вот дергать его. Зачем? Зачем ты дергаешь? А -а -а. Дергать вообще не Деречки. надо. тогда. Вот, -а -а, все. А -а -а. все, за... все, он уже там подсеченный. Ты тем больше, вот этим дерганием а -а -а. ты просто а -а -а. рвешь поводок. Есть, есть. есть Потянул, да? Да, только что. Ты просто рвешь поводок Ой, у, у него. Он тянет. Еще один ключи. Е-мое, ребята. Вот. Да вижу. Или есть, этот, или это этот. Да, одно из двух. Вот, теперь оно уходит. Уходит? Да. Теперь я не знаю. Вот. Друзья, поэтому не нужно никогда дергать, блин. Чуть-чуть легенькая подсечка и все. Да. Есть, есть, есть. Сапог хороший тут тоже. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай. Раз ты уже там помогаешь. Купаться так сильно. Не не не спеши, ведь. Не спеши, там, там, не спеши, не спеши, не спеши. Спокойно, потихонечку. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Рас, я расслабил. Видишь трекцион тебе специально? Чтобы он давал. Чтобы давал немножко, немножко уходить. Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. А ты можешь пальчиком такие раз и приподнять чуть-чуть. Угу. Понял? Давай. Вот он. Спокойно, спокойно, спокойно. давай давай да Николаевич, она от вас слева вон уже. Есть. Вот они, получается. Это у меня трещит. Нет-нет, это вот, это, это вон, это вон зацепился. он зацепился. да. зацепился, да. Второй, кар... Второй карп, ребята, за буквально за 15 минут. Да, минут... Вот такой у нас видите рыбак. Да нет, это еще пока. Это такие вот профессионалы рядом, поэтому и лови. Все, Сейчас то вы все ведь теперь, теперь надо вытащить вот этого делиться. Сейчас да. поставлю. Ставь Принес. сюда, ее вставь. Так. Все, все бросаем, да, да. Ну, Вытаскивай вот. эту. Эту пора уже перекидывать. Да. Вот так. То есть вот этих резких движений никаких не нужно. И тут тоже есть рыба, Саша. Есть, да? Походу, да ну давай и мы ее подтянули где-то тоже к берегу не это она иди сюда ближе кого иди ближе сюда В траву хотя может и есть саш там рыба есть да да <с> <с> третий карп за пять минут Ох ты как тянет тихо тихо ты тих. главное сапог не может утягивать тих, подожди Расслабь. расслабить немножко Сверя? да да есть еще тут тоже николай ну уже третьего уже вытащите уже елки палки на да? Так, давай я могу залезть, вытащить. Или подтяну его сюда очень медленно. Давай, Володь, на тебя иду. Давай, Витка, сюда иди. Зачем ну, я вот в Володе? Я же над ним держу удочку. Тяну, тяну, тяну, Володь. Давайте, давайте. Третья рыба за, за каких-то 15 минут. -мо. Ну, сейчас уже помойнится. Бешеный клев на Днестре. Один раз махнул и подхватил, зато нет соединений, вот как у меня, которые ломаются или расклеиваются. И никаких проблем я не вижу. То есть нормальный, а, да, нормальный, пацан? Вполне нормальный пацан. А мне в знаете, что нравится, Владимир Николаевич? Мне нравится, что вот отсоединить его, вот кнопочка. А, ну да. Не, а вот нажать и вытащить, вытащить палку. О. Смотрите. Вот... Кто к вам подойдет, блин, ночью на рыбалке мне какой-нибудь пьяный мудал. Да, можно... Можно это самое. Самооборона, правильно? Уверенно причем. Уверенная самооборона. То есть две функции в одном. Уже как минимум. О. Да, друзья, такой подсачек у нас новенький появился в магазине клевотошкаком.ua. Да. Так, давай. Так, ну что ж, друзья, хочу поздравить Виктора с третьей рыбой, которую он поймал в этой жизни. Даже нет, да у него даже были. Был, а, ну были, да. Были. Ну, по крайней мере на сегодняшней рыбалке у него сегодня. С твоими снастями все получается. О, Владимир Николаевич тоже клюет. Стоять. Что-то там клюет хорошенько. Крючок. Вот тот... Как что по большей смотри. С двух сторон его. Сюда вышло, туда. Смотри. Перекрутила ему всю пасть. Аккуратненько. аккуратненько. Ну, буквально аккуратненько. только что я вытягивал его. Вот, видишь? А теперь он вот где. Да, и а теперь... еще разошел, ты видишь? То есть. Угу. А зачем болтаться надо? Ну, потому что крючок очень, очень качественный. Кигамакацу. Вот. Все. F22. Пока оставь потом, разберемся. Так, а где наша? Да. Сюда. Да. Все. Вид, смотри, возьми возьми ведро, возьми ведро с водой и неси сюда его. Я тебе объясню почему. Вот ведро должно стоять возле твоего э, садка. Чтобы ты рыбу кинул, сразу здесь же помыл руки, и, и все, и у тебя сразу не надо больше никуда Второе ходить. Второе ведро должно возле гороха стоять. Возле гороха, да. Тоже можно стоять. возле гороха, да. И сюда можно положить тряпочку, чтобы можно было вытирать руки. Смотрите, комора уже зараза, уже Да, впился. я уже оделся, потому что... Уже впивается уже. собака. Уже. Наши шпыкашки, друзья, подходят. Ух. И тишина, что-то больше карпа карпу не клевет. Ну, самы на подходе, ты Да, самы на подходе. Сейчас нас комары начнут долбать. Да, уже потихоньку, но они как-то так. Друзья, палатка готова к ночному использованию. Хорошо, что на ней есть москитная сетка, которая не допустит наших комаров к нам. Вот. Первый утренний красавец. Первый а. Вот он, смотрите. Ой. А, хорошенький. Это наши соседи интересно. Так. Вот тоже карпик ну что поздравляю, Владимир. Поздравляю. Пол седьмого. Пол седьмого. Аккуратненько. Ну покажите. Вашу снасть интересно. Что вы там, на что вы ловите? Такая же, как у вас, профессор. О, наша кормушка потап. Прекрасно. Прекрасно. Вы делаете ошлыбельный успех. А просто ради интереса. Покажите вас садок. Вот просто вот моим подписчикам интересно, Вот что тут Владимир Николаевич поймал на нашу кормушечку от фирмы «Потап»? Это сколько вы стоите? Это я стою один день. Один день, да? Короче, сутки. Правильно я понимаю? Да, сутки. Ага, со вчерашнего утра. Ну вот, ребята. Вот такие вот варианты у нас что? Бывают Владимира Николаевича. Всем привет, все для клева. <Эй>. Вот так вот, друзья. Уверуйте в нашу кормушку и у вас то же самое будет. Как у Владимира Николаевича. Видите? Красота! Да, этот не ушел бы никогда. Кстати, вы видите, какой отвод у Владимира Николаевича. Красивый. У него бактерийная кормушка, Кстати, без давайте... пластикового отвода. Подожди, а да, и поводок-шнур э, на волосяную оснастку. Вы видите, как Владимир Николаевич ловит. Красавчик. Рыбачок, доброе утро. Вставай давай, кофе уже готово на столе. М мнение Витя по поводу ночного отдыха в, в этой палатке. Скажи, пожалуйста, Витька, как? Все зависит, как, что, что снизу, одеяло есть или на земле лежишь. <с ABS> так, посмотри, ты же на одеяле спал. Ну да. Ну? Нормально? Да нормально. нормально. Ну, ну, холодно было нет. ты нормально знаешь, чуть-чуть было, чуть -чуть было прохладненько. прохладненько, да? то есть, друзья, нужно одеваться, одеваться на рыбалку и не морочить голову. друзья, когда вы ловите карпа, и знаете, что там сидит серьезный клепер, обязательно пользуйтесь фрикционом во время вываживания, или его немножко затягивая, либо наоборот, пропуская, потому что, ну, если поводок тонкий может быть обрыв с нас. О, пошел, видите Пошел. Ого, какой здоровенный. Вот, друзья, смотрите. Утренний карпик прекрасен. А, вот он уже он уже был в боях, смотри, он уже. Губа у него такая уже. Немножко обманывал рыбаков. Да. Там. По сравнению с моей ногой, вот если взять, 44 размера, вот такой вот получается. <музык> вот как это случается. Что, <смех> <смех> <смех> <смех> упустил? Не, вон он там, вон он. Но ну, зато я скупался в этой днестровской воде вонючей. Ну что, о, бля. Вот, друзья, не совершайте таких ошибок. Надо аккуратно. Так аккуратно я его, я подскользнулся, Саша. Друзья, для большей эффективности рыбалки, я так думаю, что лучше подсыпать в горох, вот гороховой какой-нибудь прикормки. Для чего это нужно сделать? Ну, наверняка вы уже догадались, но тем не менее. Для того, чтобы создать струю гороха, запаха, вот этого, который, который мы ловим, на дальнее расстояние. То есть, и поэтому мы ловим на Fish Sport Green Carp, green carp зеленый карп э, горох чеснок. И мешаем нашим горохом. И получается вот такой вот вариант. Вот он. И еще почему э, стоит его добавлять, это из-за того, что когда вы забрасываете просто горох, то во время заброса, ну, какая-то часть гороха высыпается. А когда она э, с прикормкой, получается, что эта прикормка как бы связывает горох между собой. И практически весь горох долетает до, до дна, то есть в кормушке. И уже потом за счет проточности кормушки горох вы, вымывается постепенно. А смесь прикормка, она как кавалергард в бою, всегда впереди. То есть вымылась быстрее всего и уже оттуда привлекает струей Рыбу к нашей кормушке и к нашему крючку Друзья, хочу показать вам, на какие удилища ловит Владимир Николаевич, чтобы вы понимали. Значит, на Днестре оптимальный вариант это длина 2,7 метра. Из-за того, что много деревьев. Вот. Но у него тут, конечно, суперовый участок, такой, что нету деревьев. А в основном на 90% это рыбалка в деревьях. Поэтому оптимальный вариант у него 3 метра и 2,7 метра. Удилище Кайда импульс, если вы видите. Вот раз удилище у него. Второе тоже 2,7 метра. Кайда импульс. Вот он стоит, красавчик. Третий импульс 2,7 метра. Четвертый импульс 2,7 метра. метра. Кстати, катушечка Вейда прикольная. Если вы знаете, кайда и Вейда это то же самое. Только вида это 18-й год. А Кайда это 17, 16 и так далее. То есть фирма была переименована 1 января 2018 года. Следующее удилище тоже импульс. И этот что? Тоже импульс. У нас Владимир Николаевич это э, любитель фирмы Кайда и Вейда. Вот я что хочу сказать вам, дорогие друзья. Саша это мой учитель, я его ученик. И все, чему я научился, я перенял от него. Боже все материально техническое обеспечение от магазина, все для клева. Поэтому предлагаю и вам, если кто хочет нормально научиться рыбу, мы, конечно, его не перегоним, но к этому надо стремиться. Подписывайтесь, во-первых, на журнал, покупайте снасти только в этом магазине. Они бюджетные, они качественные. Приятно с ними иметь дело. И с таким учителем, как Александр Николаевич Никяковым. Боже мой, Владимир Николаевич, спасибо большое, спасибо. Вот это очень приятно, честно говоря. Такие слова слышать. Друзья, у нас очередная карповая поклевочка. Обратите внимание, как подсак не тонет в воде. Слушай, тут ты ее забрасывал, да? Далеко, далековато, да? То есть не, не под берегом. Но я в одно и то же место кидаю. Куда? Покажу, вот сейчас буду закидывать, увидишь. О. Только видишь, как течением отнесло? Это не течением, ведь. это сама рыба могла еще? Ну, конечно, это шанал носит. Да нет, я кидал-то в другую сторону, поэтому да. и... тут еще и течение, наверное, все вместе. Нет, уже, когда он уже клюнул, уже потащил туда и кормушку, и все остальное. Жизнь нам, друзья. Главное наслаждаться моментом подтягивания карпа. Это И как самое... некоторые падают тоже. Все бывает в этой жизни. И что тут такого? Кто не падал? Главное, когда упал, встать. это самое главное. И рыбу где в руках при этом держать, да, Саша? Главное рыбу не упустить. Так здесь где-то. Уводит, уводит. Да, да, вижу. Теперь санек надо подсак этот как-то. Тебя... Я возьму, не переживай. А, ага. красавчик. Давай, давай, покажись. Вот он, красавец. Так, финальная часть. Марлизонского болезня. Запрыгивание в подсак. подсак. Да. Еще чуть-чуть. Смотри, -чуть. как я поддерживаю пальцем чуть. Да, Чтобы шиб... да, да, да, да, да, да. он мог ходить. Да. Но при этом я э, регулирую нажатием пальца на э, катушку. Но ты подтянуть не можешь, видать, сильный еще а подтянуть, не надо, подтянуть Вот он. Куда ты, парниша? Ты уже наш. Ты уже красавчик. Так, подожди. Вот а -а -а. он. Губки свои раскатал, смотри. Да-да. Так, выходим пока. А теперь смотрим улов. Так что мне второй раз падать? Нет. <смех> Нет. Не надо падать. Ты уже боишься, чтоб не ушел и этот также заглотнул. Нет, Нет он нормально. Вот. вот друзья. Смотрите, как красавица. Тебе его надо наверх чуть-чуть подтянуть. Не спеши. я не спешу я пока стараюсь тебе поудобнее чтоб у еще еще еще все взял есть Аккуратно. володь опять на мой закид на дальний пошел дальний, да, да. Саша кидает под носом, там. Да. Да, вот Давай. Вот этот красавец вот. забрызгает нас всех сейчас тут. Ага. Вот он. Моща. Вить, пошли завтракать. Ну, друзья, чем бог послал. Значит, колбаски поджарились. Сырок. Так, мухи начинают уже летать. Может быть и карп начнет клевать сейчас. Ну ты видишь, дальний заброс. И, и реакция сразу была. Да. Вот никогда не а, а Стояли с утра ни уже три часа, считай, но Друзья, вот. иногда логике не подается, то, что понимаешь? карп как, как, как карп плеет. Вот. Вроде как прикормлено все ближе да, к берегу, а, а Витя взял, закинул на дальний заброс и после этого у нас начался, начался клев на дальний заброс. На, на дальний заброс. Витя кроме э, херсонских дынь еще привез херсонские арбузы. Блин. Ну, я скажу, что килограмм ну, 10, наверное. <laughs> Такой Если не больше. А ну давай. Будем с вами его пробовать. Ну Что тут внутри, посмотрим сейчас. Что там? Кто его знает. Ну? Разрезать надо. Должен быть сочный и сладкий. О, аж красота! Рэп, аж репнул. Ну, пробуй давай, скажи свой. Вердикт вынеси. Класс. Херсонские арбузы лучшие в мире. Спасибо, Виктор. Да нет за что. Жуйте. Конечно. Да от херсонских хир. друзей, дядькам. <смех> Жуй и радуй. Как его есть. А вот и не должен ничего уронить. Да, аккуратно. Все туда. сожрать. А, аккуратно. <смех> <смех> Дай Но, главное зерога. пошире. Вот так. Во, О -о -о -о. Пошире. Вот. <смех> ну как вкус. Класс подлещик вот, попался такой чуть больше ладошки такой на что Сказали? ты его поймал хоть много ну, ров как всегда короче начинает левать подлещик карпик пока что перестал клевать и вот карась и подлечь начинает ловить его ну, выше чуть-чуть сюда сюда заводи заводи, заводи. А это небольшой, Оп, есть. Он наш, санек. Как собака прыгает, глянь. Пытается выпрыгнуть. Держи. Вытягивай. Вот так вот, чтобы он нас сильно не брызгал на камеру. Вот такой красавец. Иди и возьми его. Не, нет, ты сейчас в траве его, иди это, туда, он уйдет, Витя. Витька. Витя, заходи в воду, не бойся. Давай. А как мне крутить? Левую руку возьми. Опустишь в воду, под, под... А ложи, пускай плывет. Подсад. Сам иди дальше, иди да. дальше, аж за траву иди. Давай, давай. О. Спокойно. Ближе подходи туда к траве, ближе еще. Не спеши. Подсак бери. Бери подсак. Бери подсак, говорю. Ну, ну подсак, ничего. Нет. Давай. А, ну, это, это карасик. Это карасик. А, ну, да. ну, хороший карасик. У -у -у. Ну все. вот. Теперь полный цикл, да? Ну да, прошел. От заброса до, вы до нормального вылова. Карасик вот так. такой аж вертикально встал. Давай, давай, иди сам вперед, вперед. Молодец. Это все уже лирика. А -а -а. Ну, вот такой красавец, красавец. витек поймал наш. Давай. Что-то карту перешли. Про это самое перестали идти. Караси пошли. Ну ничего. Я держу. Ничего страшного. Такое тоже бывает. Витя, смотри, там разобранная нагрузка на флюрокарбоне очень маленькая. Поэтому аккуратно. Ну да, и если он дергает, то отдавай, пускай уходит. То есть фрикциончиках расслабляй. Давай, давай, давай, давай, давай. А, карасик, да? забираю. Ну, так ты куда же ты его ведешь? Пацан! А, нет, это карпик. Это маленький карпик. Не, не, -не это карпик. Нет. Ну лишь. Ставь, ставь его сюда и сразу отпускаем. Да? Конечно, ты что, его нельзя брать, это грех. Такого карпика забирать. Аккуратно, не поранил. Не, ну это ты уже... Вот так. И... Превращайся уже в... Не-не-не, аккуратненько, аккуратненько. Просто поставь... Не-не-не, аккуратненько. Погладь его и вот так у нас Витя превращается в настоящего рыбака. Берет палатку, давай. Давай, делай с нее восьмерку. Вот так О, красава, смотри, с первого раза. Вот это да. То есть талант не пропьешь, мастерство, да, Витя? Талант На. Ну вот у нас заканчивается рыбалка. Скажи, вот чему ты научился, может что-то тебе стало более понятным за этот день рыбалки. Вот расскажи свои ощущения по рыбалке. Ну скажу сразу, что теперь на карпа дома я пойду сразу. И, наверное, результат какой-то будет, потому что сегодня в основном была карповая рыбалка. А значит, Саша мне и объяснял и показывал и как с фрикционом работать, и я уже знаю, что это, и как с битранером, почему, как себя оно ведет, почему на карпа нужно оставлять э, очень плавно или фрикцион, или битранер, для того, чтобы он мог вытя, утягивать как ему угодно леску, сколько угодно, чтобы только его не потерять, то есть, ну, как-то вот такие вещи, знаешь, уже, ну, уже на рыбалку дома пойду, конечно, посмелее уже, по крайней мере, на карпа. Научился падать правильно в воду, при этом не теряю рыбу, а ложу ее в садочек, сразу она летит туда, я в камыши, она, ну, что еще можно сказать, тапочки в дрыб, босиком бегают. Ну, рыбалка супер. Ну, по крайней мере, сегодня удалось, помимо карпа, наверное, вытянуть весь спектр рыбы практически, не считая, не считая этих хищных, да, да. то есть плотву поймали. Тарань, Тарань подлещика, подлещика, карася, карасики, карпика. карпы, вот это все, что вытягивалось сегодня и благодаря, конечно, Саше можно уже рыбаком становиться, реально. Спасибо, Витек, все. Удачи и вам в рыбалке тоже всем. Так, ну что ж, посмотрим на улов, который мы с Витей сегодня поймали. Санёк, вытягиваем это дело, да? Да. Давай сюда. Да, угу. да, да, Так, ну что у нас тут есть? Давай покататься берём. Угодно было держать. Сейчас у нас рыба покупает трошки. Все, все, нормально, нормально. Я хочу достать так же. Лихо, тихо, тихо. тихо. О -о -о. Супер, а давай. Так, легонечко выносим. Самок, двигайся. Давай сюда вот. Так, теперь как-то вот так, да? Да. Это наш сегодняшний улов. Ну, в принципе, это улов, скажем так, засудочный улов. Мы приехали вчера, вечером. Ну, за вечером мы поймали... Три штуки карпа да два карпа и карася а, два карпа и карася ночью ничего не клевало и вот это вот за утро мы наловили ну в принципе я считаю что рыбалка у нас удалась на славу давить килограмм 10 тут есть очень ну. если не больше давай иди нас... сюда иди сюда у нас там, у нас тут поклевка иди сюда бегом бегом бегом бегом бегом бегом давай да успеем, там карасик не не нет здесь карп Давай. Ты думаешь, карп? только колокольчик сними сначала. Вот ты меня достал этими колокольчиками. Я не достал, просто ты раздражает. Не мешал, не, раздражает не только меня, но и всех подписчиков, честно тебе говорю. Да? Да. Я как-то спокойно к ним. Свистит-то и свистит. Не, это.. Нет, В мозгу ну, у меня начинает сидеть. Пока они действуют, по крайней мере. Я тебе понял. Уже да, буду заходить как-то тут. Давай. Пока он там болтает. Сюда довести, да? Давай это вот сюда Ты чувствуешь что-то? Есть там? Да. Хороший? Ну, ничего страшного У нас красик тоже подойдет вот -то уже тут. Давай, давай Спокойно. Карасик, да? Отлично. Отлично. Ну, тем не менее, вытащили еще. Серебряный карасик. прекрасно Ну что же, экзамен сдан на отлично. Друзья, так что, кто хочет пройти курс молодого рыбака, записывайтесь в очередь. Друзья, на напоследок хочется сказать, любите, цените и уважайте своих жен. Показывайте, как вы любите ее, тем что вы приносите чищенную рыбу. Сегодняшнее видео не ставило за целью поймать много рыбы, а научить Виктора азам рыбалки, некоторым узлам, как правильно забрасывать удилище, оснастку какие не допускать ошибки и так далее надеюсь, что видео было полезным для многих новичков в рыбалке скорее всего, особенно для новичков в рыбалке если видео было полезным, ставьте лайки подписывайтесь на канал, все для клева. и перед тем, как попрощаться хочу сказать, что продолжается конкурс так как нашему каналу исполнился один год вот в этом видео, в этом видео есть условия конкурса Посмотрите, и буду рад, если будете участвовать. Всем пока, всего хорошего, встретимся на балке. Пока.